Компания «Дома на юге» является официальным партнером компании-производителя бесшовных погребов, компании «Кингард». И сегодня мы с вами в станице Гастагаевской будем устанавливать вот этого красавца, пластиковый погреб бесшовный Т-1500. Прямой выход, размер 1,5 на 1,5 метра. Это самый младший погреб в линейке производителя. Выполнили горизонтальную разметку котлована для установки погреба. Сейчас будем вывозить грунт, который не непригодный, а который пригодный мы рассыпем его по участку. При производстве котлована мы обнаружили в нижних слоях глину. Чтобы эту глину не рассыпать по участку, было принято решение о том, чтобы вывести Неплодородный слой с участка. Вызвали КАМАЗ и сейчас грузим. У нас готов котлован. Выполнена щебеночная подготовка. Сейчас выполняем подготовку песком под установку плиты бетонная плита будет являться якорем предотвращающим всплытие незаполненного погреба сейчас мы завозим бетонную плиту которая будет служить у нас якорем опустим ее вниз на дно татлована там уже у нас подготовленная поверхность погреб его проектное положение и сейчас производим обратную засыпку песком обсыпать будем не полностью потому что нам еще нужно будет верхней части установить утеплитель Ну и соответственно сверху тоже нужно будет утеплить сейчас цепим песок для того чтобы его закрепить мы установили погреб обсыпали его песком и сейчас производим утепление. Утепляется погреб как сверху, так и сбоку, чтобы не было промерзания и температура внутри помещения была более стабильна. Компания Дома на Юге является официальным дилером производителя пластиковых бесшовных погребов компании Тингарт, и сегодня мы производим монтаж самой младшей модели в линейке, модель Т1500, габаритные размеры 1,5 на 1,5 метра. погреб заводской готовности мы произвели выемку земли из котлована, сделали щебеночное основание, просыпали песком, установили плиту бетонную, далее смонтировали на нее погреб и закрепили его тросами. Далее произвели песчаную обсыпку. И сейчас находимся на финишной стадии утепления. Сейчас мы производим обратную засыпку погреба от компании Tingard. И очень радуемся, что это самая маленькая модель в линейке погребов Тингарт. мы завершили установку погреба Тингард Т1500 нами установлены из заводской комплектации приточная вентиляция и вытяжная вентиляция также установлен замочек который идет в комплекте сейчас мы его откроем ключиком который также в комплекте у крышечки есть удобная ручка и надежный фиксатор чтоб крышка не закрывалась на ветру пойдемте посмотрим заводскую комплектацию первая ступенька имеет антискользящее покрытие а дальше мы уже идем по деревянной лесенке можно держаться за ручку можно не держаться и так и так удобно В заводской комплектации у нас лесенка деревянная на металлическом каркасе с первой ступенькой с антискользящим покрытием также в заводской комплектации у нас есть метеостанция три ряда деревянных полочек размещение возможно и на деревянном полу а есть приточная вентиляция регулировкой внизу также есть фонарик работающий как от сети так и от батареек а также вытяжная вентиляция